И всем привет дорогие друзья, этот видос должен выйти в начале недели, так как я не смог сделать реакцию в прошедшие выходные. Поэтому это будет ролик нестандартного формата, я дам вам послушать тай-бит в стиле плейбой карте. Ну что же, погнали. Я решил оставить на путствие на случай своего безвременного ухода, Но ну, вы же понимаете. Смерть это такая штука, она всегда не вовремя. Прошуствие во времени, что мы наметили на завтра, заставило меня задуматься о бревности всего сущего. Отсюда эта запись. Конец, только часть пути. Чуть меня пробрало. Все в итоге закончится в точности так, как и должно Ну вот и конец данного видеоролика. Оцените, пожалуйста, этот бит в комментариях, да и лайк не забудь поставить. Всем спасибо за просмотр, с вами был Флекси. всем пока.